Всем привет! Сегодня мы будем делать активацию нашего внутреннего кошелька. Заходим в бэк-офис, в левой части нажимаем вкладку «Мои доходы», далее выбираем «Перевод комиссионных на ваш внутренний счет». Мы попадаем в соответствующий раздел и переставляем фишку на третий пункт. Я бы хотел перевести всю сумму комиссионных на свой внутренний счет.